Приветствую вас, Терецы! Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни и какие будут основные события период с 22 июля по 15 августа. В это время Венера будет двигаться по вашему... Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пятому дому. Пятый дом у вас связан непосредственно с любовью, с любовью, с детьми и с развлечениями. Давайте сейчас мы пронумеруем. Так, раз, два, три... 4. Также будет активен Третий дом поездок, путешествий Четвертый Дом семьи Пятый Развлечения Шестой, седьмой, восьмой ну, Будут спокойны Вот девятый дом дальних поездок Будет активен Десятый Здесь будет по карьере Какие-то возобновления Старых дел Одиннадцатый дом дружбы, но 12 будет достаточно спокойно, я его отмечать не буду. Ну, скажем так, как себя чувствует Венера в Деве? Для вас Венера в этом знаке является родственной, поскольку земная стихия такая же, как и вы. И, соответственно, она принимает оттенок в этот период практичности. Такого, знаете, деловой активности, скрупулезности, прагматичности и глубокого анализа. Я могу сказать, что учитывая, что у вас эта Венера будет идти по пятому дому, то есть указание на то, что отношения ваши любовного характера будут продвигаться достаточно медленно. В первую очередь будет учитываться ну, какие-то качества вашего партнера. Знаете, как-то будете рассматривать его с практичной точки зрения, какой он там может быть будущий муж или жена моих детей, вот как он будет ухаживать, может быть, содержать дом в порядке, какая она хозяйка, он хозяин. То есть здесь вот будет в большей степени включена логика, логическая практическое мышление и это очень хорошо кстати в этот период э, очень благоприятно как раз знакомиться заводить новые знакомства так как они имеют шанс действительно быть всерьез э, ну, долго. и еще что у нас интересно значит давайте посмотрим с какого э, с, как нас встречает этот период чего ожидать от него ну 22 второе 23 число, здесь у нас будет оппозиция, вот она уже, буквально там пару дней будет держаться от Венеры, Венера уже будет в пятом доме к одиннадцатому дому друзей Юпитер, вот видите, четко идет оппозиция, это признак того, что может возникнуть какие-то неожиданные любовные связи, среди вашего дружеского окружения какие-то приятные развлечения с вашими друзьями можете в чем-то расслабиться захотеть себе позволить нечто больше, чем обычно и в общем-то это ничем особо кстати, ваши дети тоже могут можете на детей потратиться может быть ребенок Куда-то там пойдет на какое-то крупное торжественное мероприятие. Также это благоприятный аспект для тех, кто занят творческой деятельностью. Вы знаете, как будто бы вам повезет. Что-то крупный куш можете выиграть. Или что-то очень дорогое продадите. Ну, я могу сказать, что очень интересные дни вас ожидают. Если вы захотите воспользоваться этими возможностями, то пожалуйста, которыми они вам дают. Теперь 23-24, очень интересен 24 число, поскольку 24 связано с полнолунием, полнолуния в Водолее, Водолеи связан с большими коллективами, для вас этот дом карьеры, вот он. И есть указание на то, что лучше всего в этот день освободиться от своих эмоций, от всего того, что у вас накопилось, что вас беспокоит, ну и, соответственно, лучше всего это сделать в своем рабочем коллективе. Так, 24-й у нас, это, получается, вторник. Ага. А, нет, извините, это суббота. Ну, кто работает в субботу, то у тех, может быть, это и получится. Так, с 27 по 29 у нас будет несколько событий. Давайте обратим внимание. Какие события нас ожидают? Ну, во-первых, первое ⁇ это Меркурий перейдет из водного рака в огненный лев. Для вас лев ⁇ это дом семьи, дом брака. Соответственно, включатся все ваши, активизируется вся ваша активность в стенах своего дома. Как-то очень много контактов будет, много движений, много людей. Много идей для тех, кто работает из дому. Очень хорошее, благоприятное время будет. И, возможно, кстати, еще и дороги. То есть, пойдут дороги, передвижения. И еще, что у нас интересно. С, с, с 28, по-моему, Марс. Да, Марс 29 переходит в следующий, из дома семьи. То есть получается, что ваша физическая активность, она переходит из дома семьи в дом любви. Ну, захочется развлечений, либо развлечений и зрелищ. Поэтому, наверное, для вас это идеальный период для того, чтобы все-таки немножечко как-то... Вот я уже смотрю тут по другим аспектам, что это не лучший период для того, чтобы его посвящать карьере и работе. По возможности лучше берите отпуск и отдыхайте. Да, опять же, как я могла забыть и не сказать об очень важном, что 22 23 Венера с Юпитером образует аспект, который может давать зачатие, для кого это важно, кто хочет детей. Далее, Юпитер становится ретроградным. Он становится ретроградным, он уходит из рыб водолей, обратно возвращается, пробудет там до октября, по-моему, там до 11 октября, потом он постепенно оттуда выходить. И уже, по-моему, где-то в конце декабря он зайдет снова в рыбу и пробудет там достаточно долгое время. Ну а пока тот может настигнуть вас участь по задачам, которые нужно решать. А задачи могли еще тянуться примерно с апреля месяца, поскольку он войдет в градус, этот Сатурн, не Сатурн, а Юпитер, в градус, в котором он находился в апреле 2021 года. Ну, и здесь по ретро-сатурну в вашем доме-карьере То есть есть какие-то, знаете, трудности Учитывая, что еще и здесь буквально через несколько дней 1-2 будет образовываться точный аспект От Меркурия, который будет в доме семьи, к дому-карьеры Ну, здесь, знаете, какие-то тормоза Тормоза, что-то продвигается очень медленно и знаете, как будто бы вам ну, не хватает свободы, недостаточно возможности продвигаться вперед и действовать. С третьего, четвертого здесь интересный аспект. Тригон от Венеры к... Урану. Так, вот он, видите, уран это вы, это то, как вы себя ощущаете. Ну и плюс тригон к Венере. Ой, ну вы будете просто няжечки, вы захотите влюбиться, вы будете исключать любовь, расположение, будете очень общительные будете очень контактны. И есть все указания на то, что да, вас ожидают интересные любовные встречи и встречи, переключения и знакомства. Теперь 8 числа здесь и будет новолуние в обратите внимание 8 число новолуние в для вас лев это дом, дом семьи так, раз, два, три, четыре, да, дом семьи ну, смотрите захочется наверное, что-то переначить в стенах своего дома, что-то поменять ну, а возможно, он просто захочется развлечься вместе со своей семьей или в кругу своей семьи, ну, пожалуйста, вполне возможно 9-10 вам будет оппозиция от Венеры к Нептуну сейчас я вот немножечко ее тут освобожу, покажу, по-моему Нептун тут закрыт у нас где он тут? вот его не видно. Вот здесь, в общем-то, находится Нептун, и к нему Венера делает очень точную позицию. Нептун у вас в доме дружбы, то здесь, возможно, какие-то заблуждения связанные с вашим коллективом, с вашим дружеским окружением, и, возможно, какие-то ошибки, разочарования и просчеты. С 11-13 Венера будет образовывать очень благоприятный аспект к Плутону. Плутон у вас находится в зоне дальних поездок, путешествий. Да, верно, сейчас я считаю. Так, 5 6 7 8-й, 9 Это указание на то, что возможны либо какие-то... Это указание на то, что возможны какие-то любовные встречи, какие-то любовные приключения. Причем отношения могут завязаться всерьез и надолго. Также возможны приятные финансовые поступления издалека. 12 числа у нас Меркурий переходит в... Деву, Он в этот раз очень быстро будет двигаться. Считайте, он зайдет 28-го, да, буквально ну, две недели побудет в Льве и тут же перейдет в Деву. Ваше мышление станет более конструктивным, более таким качественным. И это будет, знаете, вам хорошим подспорьем выборем и вообще в ваших взаимоотношениях с вашими близкими, с вашими родными, с вашими любыми и детьми. Будете принимать правильные решения относительно них. Теперь с, 4, не с а четырнадцатое число. Смотрите, для вас скорпион является противоположным знаком. Обратите внимание, 14 числа будет оппозиция от Луны к вашему Урану. И знаете, это может как-то немножко ну, вас... Ну, даже не столько вас, а вы, наверное, можете как-то негативно в эмоциональном плане повлиять на ваших партнеров, то есть, особенно на женщин. То есть, возможно, какие-то с ними неприятные ситуации. Это аспект достаточно кратковременный, но, тем не менее, он может проиграться. Хорошо, давайте теперь мы с вами перейдем к второй части нашего прогноза итак давайте посмотрим что перейдем к таро к краткому анализу ближайшего вашего периода с 22 июля на таро Давайте спросим, как вас будут воспринимать окружающие? Влюбленные, ну, вы будете очень гармоничны, будете очень интересно настроены по отношению к окружающим, благосклонны к ним, я бы сказала. Будете в очень хорошем настроении. Еще эта карта может указывать на состояние выбора. Так, давайте посмотрим, как будет, э, в каком состоянии будет ваша финансовая сфера. Так, ваша финансовая сфера тельцов. Повешенный. Ну, вы знаете, такое впечатление, что вам придется тратить какие-то крупные суммы денег, вынуждены на что-то. То есть придется экономить, но ну, что вы будете тратить. Но здесь есть ситуация, которая оказывает, возможно, поездки. Просто поездки, путешествия могут быть. Либо спонтанные траты. Хорошо, как будет обстоять ситуация у тельцов с работой? Сразу две карты мне вытянулось. Смотрите, иерофант и пашмичей. Но я могу сказать, что на работе у вас будет все тихо, по-семейному. И есть указание на то, что... Ну, будут какие-то разговоры, может быть, решение каких-то вопросов текущих, текущих. Ну, в любом случае, все должно быть достаточно спокойно. Теперь, как будет ваша карьера протекать? Интересная ситуация по карьере. Знаете, здесь либо будет два, два варианта, либо как-то будет все у вас очень легко и просто что какие-то небольшие улучшения. Вообще много знаете, такой рутинной работы, и с вашей стороны то нет серьезного отношения к ней. Хорошо, дальше давайте посмотрим, как будет, как будут продвигаться дела для тех, кто находится в паре, для вашего дома, для вашей семьи. Ну, вообще, что у вас в доме в семье даже если не в паре. Ну здесь очень ситуация похожа либо на обиду одного из двух, кто-то мог уйти, или же это просто элементарно путешествие, отъезд, отъезд, путешествие, причем вместе, активно все-таки. Я вот сказала вместе, потом задумалась, все-таки Малак он один. Знаете, здесь может быть еще ситуация, когда кто-то уезжает в командировку, кто-то уезжает по делам, поработать. И э, очень, да, здесь все-таки большой рабочий момент. Ну, для тех, кто занят. Давайте спросим, как как как обстоит дела, дело с любовью? Так, в любви. В любви здесь возможные новое знакомства, путешествия, путешествия в дороге. Ну, нечто новенькое, новое, новое начинание. Причем, знаете, здесь даже есть какое-то еще отстаивание своих личных границ, своего права на... На что-то, может быть, право обладать чем-то. Ух ты, включается скорость, возможно, совместные путешествия. Но вообще, знаете, само по себе это сочетание говорит о том, что возможен конфликт с последующим уходом. Такой естественный уход. Здесь еще хитрость просматривается. Хитрость, дьявол от короля Пентакли. Ну, смотрите поскольку вы у нас ребята связаны со знаком земли, то здесь информация идет такая, что или же вы слишком зависимы от кого-то в любовных делах и будете стараться удержать этого человека при себе любыми правдами или неправдами, и, но это иллюзии, может не получиться Ли если же вы девочка то наоборот вот этот мужчина, вот он вернее вот этот мужчина будет стараться вас удержать по дьяволу сильнейшее искушение по отношению к вам И различные при этом будут применять хитрые способы манипуляции но это иллюзия то есть еще возможно указание на то что этот человек на этих иллюзиях может вас держать ему нельзя верить хорошо давайте спросим вообще что посоветует вам карты 2 на ближайший период что посоветует карты 2 на ближайший период представитель знака зодиака телец ну сейчас не время действовать не время спешить а немножечко стоит отпустить ситуацию что-то должно поменяться то есть ожидайте своих плодов да вот еще в сочетании со со звездой что вы дождетесь то чего вы хотите но через какое-то время чуть попозже может быть там месяц полтора так, ну все. Ну, и также это указание на отдых. Ну, лучше отдохнуть, чем поработать в данном периоде. Ну что ж, благодарю вас за ваши лайки и комментарии. Это очень важно для жизнедеятельности канала. Чем больше у нас с вами взаимодействия, тем больше будет шансов, что... Этот, эти видео будут показывать в рекомендуемых и их увидит как можно большее количество людей. Поскольку я затрачиваю достаточно, достаточно много времени и усилий для того, чтобы подготовить для вас прогнозы, то мне было бы приятно, если бы это было бы более востребовано. Ну и до встречи в следующих прогнозах.